Всем доброго дня, с вами Алексей Федорцов и в этом видео я расскажу кейс по таргетированной рекламе Instagram, Facebook. И давайте перейдем к подробностям. Для начала о нише, да, с которой мы работали. Это ниша производства детской одежды для самых маленьких, то есть для тех грудничков, которые вот только появились на свет. И мамы, папы, дедушки, бабушки хотят им купить одежду, которая именная.. Ну что-то типа «я у папы молодец» или «я весь в папу» и так далее. Вкратце, да, вводные данные, каким образом мы познакомились с заказчиком. Ирина обратилась лично ко мне за консультацией по таргетированной рекламе. Проблемы были в плане модерации большого количества брошенных рекламных аккаунтов и э, блокировки объявлений, которое могло вот-вот перерасти в блокировку аккаунта и других бизнес-менеджеров и рекламных аккаунтов, которые у нее были мы довольно быстро в этом разобрались потому что есть своя методика по устранению всех этих моментов и а, после того как она а, оплатила консультацию мы все это сделали а, и она спокойно ушла работать и потом она а, обратилась к нам за настройкой таргетированной рекламы а, прошло минимум 4 месяца а может быть и больше да, прежде чем она это сделала и исходные данные были следующими немного о бизнесе да? а, средний чек в районе 1200 1500 а, покупки разовые очень редко повторные и это оборот то есть это не маржа маржа еще меньше а, и клиенты еще платят за доставку почты то есть э, всего на руки получается с одного заказа а, ну, в районе 800 рублей в лучшем случае и это с учетом того, что у, есть производство, да, а, самое простое, на котором можно это изготавливать. Есть э, несколько сотрудников в количестве двух человек. И нет потенциала к росту, потому что а, тот бюджет на таргетированную рекламу, которую она тратила в месяц, это от 15 до 30 тысяч рублей эпизодически, да, деньги есть, тратим, нет, деньги не тратим продвигая публикации в основном самостоятельно через профиль Instagram. Это давало приток клиентов, но лишь в том объеме, который позволял тащить производство. И в конечном итоге самый минимальный выхлоп был с этого. То есть речь идет даже не о прибыли, которая хорошо окупает бизнес. Да? Все деньги, которые она вкладывает и время, не, получилось, не получалось вернуть обратно. То есть и основной запрос был, чтобы клиенты были платежеспособные, чтобы они покупали определенные категории товаров, чтобы время на обработку этих заказов тратилось гораздо меньше, чем обычно. Да? То есть увидел, заказал. А в текущих реалиях перед нашим сотрудничеством, перед стартом, Клиенты задавали очень много сопутствующих вопросов, переговоры по такому маленькому среднему чеку длились очень долго. И в конечном итоге сил и времени э, тратилось на обработку с одним э, клиентом большое количество. Вы спросите, ну как же можно этот таргетолог повлиять, да, и вот наша команда, да, которая занимается оказанием услуг по таргетированной рекламе контекстной рекламе, мы глубоко вникаем задачу, мы поняли, что нужно В первую очередь мы попросили обозначить именно те а, позиции товаров, которые пользуются наибольшим спросом И те, которые можно унифицировать, то есть делать универсальными Чтобы после буквально парочки шаблонных сообщений человек либо принимал решение о покупке, либо нет Ну и дальше уже а, идет дожимание менеджером всем, во всем процессе еще важный момент того, что коммуникация с клиентом ведется в основном в переписке, в переписке в директе в Инстаграме с профилем. Попытки перевести в профиль WhatsApp, в шапке профиля, да, переписку WhatsApp, что было бы более удобным на тот момент, не увенчались никакими успехами тогда. Да. Ну и сейчас мы не стали это пробовать из нашей практики то способ общения, который выбирает потенциальный клиент в массовом своем случае, да, во всей массе, он наиболее удобен и нужно именно туда и направлять клиентов. И уже свою систему подстраивать э, по то, чтобы обрабатывать возросшее количество заявок. Таким образом мы и сделали. Для начала э, мы э, протестировали э, аудитории, протестировали креативы в рекламе, и э, нащупали тот способ, каким образом мы можем очень э, быстро и надежно увеличивать количество обращений от целевых клиентов. Буквально неделю нам по понадобилось на то, э, чтобы э, понять, что э, лучший способ взаимодействия это директ Инстаграм. Мы отбросили все остальные взаимодействия, то есть э, оставление заявок в, в принципе, чтобы по ним прозванивать. Не имело смысла для этого бизнеса, потому что и так не хватало времени. А если бы еще нагрузить звонками, то это в принципе было бы фиаско. Даже если э, объем заявок э, и их объем целевых заявок да, э, был бы значительным, то это вообще убило бы бизнес, потому что бы, э, нужно было дополнительное время и ресурсы э, выделять на их обработку. Этот вариант мы сразу отмели. Также вариант с трафиком на сайт мы тоже э, опустили. Мы направляли трафик для начала на посты в Инстаграме э, и параллельно напусти, э, запустили трафик на продвижение целью э, переписка, с целью сообщения. В итоге, после того, как мы выявили и протестировали те аудитории, которые стали максимально рабочими, э, мы начали получать... Э, значительное количество заявок, значительно возросшее количество заявок от целевых клиентов в директ сообщения. После того, как мы сейчас это вкратце обсудим, я покажу в рекламном кабинете наши результаты. Ну Мы получили более чем 1200 обращений в директ по стоимости 32 рубля примерно за месяц работы. И из этого образовалась выручка и чистая прибыль, которая позволяет точно сказать, что это уже не тот бизнес, который был раньше, это уже прибыльный бизнес, который может откладывать деньги на стабильный рост и вкладывать день, деньги в трафик больше, для того, чтобы работать больше целевых сообщений, на что уходило гораздо меньше времени. Итак, перейдем с этого вида на экран монитора, где я подробно покажу, каким образом мы разрабатываем рекламные кампании и покажу результативность. Поехали! Итак, перейдем в рекламный кабинет и посмотрим, что мы делали. Сейчас выберем необходимый из списка, э, который у меня есть доступ. Так вот, Ирина Сергеевна. Итак, начнем. Как вы можете видеть, тут есть несколько компаний, и вот эта компания, которую мы запускали в тестировании, они сейчас неактивны. И те компании на месседж, которые называются месседж, да, те, которые на цель сообщения. И охват это уже другая на ретаргет, но э, та компания, по которой мы сделали основной результат, да, сейчас давайте мы возьмем за максимальный период и посмотрим, что у нас здесь. Сначала переписки. 1132 по этой компании. Тут еще у нас есть э, переписка по другой компании, которую мы запускали по аналогичной схеме только с другим подходом, она показала более дорогой результат, поэтому мы ее отключили. Сейчас включу вам разбирку по отчету, который у нас есть, тут более структурированная. Итак, мы видим здесь да, начало переписки, цена за переписки в приложении, ну и, собственно говоря, цена за результат то же самое. Тут клики, плата за клики, CTR и так далее. И, как вы можете увидеть, цена за клик довольно высока. 7 рублей, 11 рублей, вот, кстати, 11 рублей мы отключили. Но это необходимость работы с целевой аудиторией. Когда аудитория целевая, теплая готова совершать целевые действия, то есть вступать в переписку, мы готовы за это платить для того, чтобы прийти к хорошему результату. То есть гнаться за дешевыми кликами не всегда хорошо. Иногда хорошо, в некоторых проектах совершенно не нужно. Так, давайте посмотрим вот основную компанию, которая у нас а, до сих пор работает, с чего она состоит. У нас то есть, есть несколько групп объявлений, есть основные по названию группы объявлений, вы в принципе, можете судить, какие аудитории там используются. Здесь у нас на Новый год запускается отдельная коллекция, 147 уже переписок по 21 рублю. У нас есть компании по интересам, которые дают по 34-32 рубля переписку. И компании а, по лайку, некоторые из них отключены, да? но основная, которая 422 переписки принесли, а у нас а, по 34 рубля выдает результат. И в, если смотреть в среднем, то у нас 32 рубля результат. Итого по этой рекламной кампании, кроме той, которую а, мы предыдущий смотрели, у нас 1133 переписки. Ну, если суммировать с теми 30, да, 1160 с лишним. Это количество растет. Давайте я покажу вам, каким образом происходит переписка в аккаунте Instagram. Это мы можем посмотреть со страницы Facebook. Сейчас, секундочку. Итак, мы перешли в раздел Instagram директ, страницы привязанные? И вот видите, как идет переписка. Сегодня с утра уже вот столько переписок у нас происходит. Понятное дело, что здесь Идет переписка и с клиентами, которые ранее обращались. Вот здесь видите у нас шаблонное обращение. Да, хочу получить больше примеров. Это тот шаблон, который мы используем в сообщении. Сейчас мы к нему вернемся и рассмотрим более подробно. И вот в таком темпе, в таком темпе идут сообщения. У нас есть отдельная статистика. Мы попросили отдельно вести для нас Google таблицу, так как никакой crm у нашего заказчика нет но она хочет перейти на нее, это очень большой плюс. Тут э, вот в таком темпе, вот видите, вторник, все еще вторник, вот понедельник пошел и так далее. То есть значительное количество переписок в день. Если мы вернемся в рекламный кабинет и посмотрим за вчера, вчера, за 21.09.2021, мы получили 48 обращений. По той же самой сумме 32 рубля в среднем. Понятное дело, тут и не дороже, вот здесь вот по 19 рублей переписка идет, здесь новогодняя коллекция, да? ажиотаж уже пошел. Если мы посмотрим за понедельник, то мы там получили 49 обращений. И это не предел объема аудитории, значительно большой можно масштабировать только бюджетом рекламную кампанию и увеличивать результативность. Сейчас давайте пройдем внутрь рекламной кампании и посмотрим, каким образом у нас устроена система шаблонов сообщений. Каким образом все это работает. Здесь у нас вот рекламное сообщение и используется шаблон. Внимание, когда люди начинают писать, у них предоставляется выбор. Что написать одной кнопкой сообщения. То есть после того, как они проваливаются с рекламного сообщения на м -м -м, кнопочку написать, да, обратитесь к нам, у них здесь автоматически есть в переписке диалоги со стандартными вопросами, которые они задают. Хочу узнать стоимость, хочу сделать заказ, хочу получить больше примеров с надписями и так далее. И здесь вы можете видеть, каким образом это вообще выглядит в Инстаграме. А здесь это наш шаблон. И это позволило увеличить проходимость обращений, унифицировать их и снизить время на их обработку, потому что люди задают стандартные вопросы, которые, которые мы составили, исходя из того, какие вопросы они, в принципе, задавали ранее. Итак, вернемся к общей статистике и посмотрим на примере двух этих рекламных кампаний, которые у нас были по переписке. Ну, или трех, да? А, нет, у нас за да, просмотр был. Посмотрим результативность э, ну, за последние 30 дней, давайте возьмем, мы сейчас чуть больше работаем и посмотрим это в виде графика. Вы можете видеть, что количество переписок, цена, значит, что ту переписку и потраченная сумма это за месяц. И это очень хорошие показатели с учетом того, что было. Да, кстати, я вам обещал еще перейти в посмотреть, каким образом у нас выглядит э, статистика, где нам э, говорят о том, откуда пришел заказ, и э, какой оборот у нас получился. И вот вы, вы можете смотреть, что с 20... Так, так, так, с Да, то есть с 31.08. Посмотрите оборот по сегодняшнему моменту У нас 171 775 рублей. Подробности по маржинальности вдаваться не будем, но вы сами видите, что результативность высокая. Как я уже сказал в начале этого кейса, ситуация, которая была до того, как мы начали работать по таргетированной рекламе, просто реклама уходила в ноль. Это все уходило на обеспечение инфраструктуры бизнеса, и собственнику практически ничего не оставалось. И это была печальная ситуация. Сейчас ситуация изменилась кардинально, и можно высвобождать деньги из оборота и инвестировать их в рекламу. То есть если просто увеличить рекламные средства на такую же сумму в месяц, допустим, до 60 тысяч рублей, то мы при значительном э, росте стоимости обращения сможем получить почти в два раза больше обращений. Соответственно, оборот при пропускной способности менеджера одно и то же, да, увеличится вдвое. И это хорошая схема для такого рода бизнеса. Еще один есть момент в том, что... То есть какие минусы? Минусы в том, что это только один канал рекламной привлечения клиентов. И если вдруг Инстаграм заблокируют, то будет не очень хорошо. Бизнес лишится одного источника привлечения клиента. Единственного. Вот. Поэтому я всегда рекомендую 2-3 источника рекламы делать для того, чтобы вы всегда были, естественно, хорошо их отрабатывать, чтобы всегда были при клиентах и исключали риски. Это, в принципе, обзор этого кейса можем закончить. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте внизу по этим постом, под этим видео. В описании к этому видео будет ссылочка на контакт прямой со мной. Вы можете у меня запросить консультацию, либо запросить коммерческое предложение по продвижению вашей компании. С вами был Алексей Федорцов. Будем на связи, будут новые кейсы, новые видео. Всего доброго.